Наша компания предлагает ремонт и установку кондиционеров в Испании. Правильно работающий кондиционер позволит поддерживать в доме комфортную температуру и свежий воздух. Специалист по кондиционерам приедет в удобное для вас время, выяснит причину неисправности техники и определит стоимость работы. Для продления срока службы кондиционера мы рекомендуем проводить техническое обслуживание. Это исключит поломку техники и улучшит качество воздуха. Наши специалисты проведут диагностику блоков, тщательную чистку и дезинфекцию кондиционеров с заменой фильтров. Обработают специальной химией для кондиционеров и радиаторов, которая снимает и грибок, и очищает всю поверхность. Вы можете обратиться к нам в удобное для вас время, мы поможем срочно подобрать, отремонтировать или почистить кондиционер. Сейчас самое время подготовить ваш дом к летнему сезону в Испании.